космических инженеров. В данной серии, как обычно, я помимо того, что продемонстрирую вам все то, что я успел построить за кадром, я постараюсь вам сегодня показать мой совершенно новый концептуальный объект под кодовым названием Орел. Он еще находится на стадии разработки, но давайте я сейчас все в мельчайших подробностях вам про это все дело покажу и расскажу. А поэтому запасайтесь, пожалуйста, чаечком, кофеечком или чем вы там привыкли запасаться и всем приятного просмотра. Также не забывайте ставить лайкосики под данный видосик, мне очень нужна важна ваша поддержка. Ну а взамен за ваши лайки я буду радовать вас крутыми годными видосами по самым разным современным видеоиграм. Начинаем! Блин, капец, что-то волков развелось как собак нерезанных. Надо будет это дело как-нибудь исправить, например, протестировать моего боевого дрона а, Бита-1. Ну что ж, ладно, этим мы займемся чуть попозже, а пока давайте переместимся в наш подземный комплекс. А, рассвет, где денный нож накипит? работа по разработке различных крутых а, штуковин, да, ребят, прогресс у нас не стоит а, на месте да, ребятки, вот мы и уже возле дверей, возле основного входа на нашу базу а, Рассвет давайте попробуем сегодня, зайдем и вот в эту дверцу да, открываем. Все нормально, кстати, с ней. Я протестировал. В прошлом видео я, по-моему, говорил, что она не совсем хорошо работает. А в этом видео, как видите, все показано наглядно, что у нас дверка заработала. Так, ну что ж, давайте сейчас спустимся туда пониже и я вам все продемонстрирую. Так, ну что ж, а как говорится, давайте начнем сначала с обзора того, что у нас есть сейчас на нашей базе. А, в данный момент вы уже все видели комнату управления. Я вам показывал в прошлом видосе, ничего здесь не изменилось. Так, это значит комната отдыха. Здесь тоже особо ничего у нас не изменилось. А, особое внимание хочу обратить а, на комнату нашего инженера техника, который в данный момент по техническим причинам отсутствует и не может с нами продолжать а, игру. Давайте просто-напросто заглянем в его апартаменты. Да, это уже по-другому никак не назовешь. Вуаля, друзья! Добро пожаловать в шикарную комнату техника. Инженер устроился здесь как настоящий, черт возьми, порядочный гражданин этой неизвестной а, планеты. Как вы видите, у него здесь очень хорошо подобран цвета очень грамотная такая знаете дружественная атмосфера у него здесь да все такое знаете классные клевые тумбочки всякие стоят кроватки полочка у него имеется и конечно же рабочее место как же без него вот такая вот уютная комната у нашего инженера техника да здесь у нас телевизор можно вот так вот сесть на диван и посмотреть телевизор что там интересного у нас показывает в общем инженер у нас устроился уютника довольно таки да я наверное попозже займусь обустройством своей комнаты которая находится еще а, в проекте она будет где-то вот здесь вот пустые ребят нас тут еще помещение как минимум для двух а, персон надо бы нам все это дело обустроить ну как-нибудь в своих других сериях я это конечно же а, сделаю ну и ребят перейдемте конечно же к самому главному о чем я вам сегодня хотел рассказать это мой новый концептуальный проект под названием орел который будет выполнять разного рода а, задачки так где у меня лифт я не понял давайте вызовем лифт сюда так, на четверочку вроде бы, да? А, нет, у нас включается... Да что ж такое? На двоечку у нас вызывается лифт. А, да, ребятки, а, на самом деле у нас сейчас основная задача стоит очень остро. Это, конечно же, исследовать космос. Пока что мы еще в космос, как вы знаете, ни разу не вылетали. Но планируем это сделать в ближайшее а, время. А чтобы, ребятки, нам путешествовать в космос, для этого нам нужен проверенный какой-то грамотный а, челнок, который нас туда будет а, доставлять. Ну что ж, друзья, прошу любить и жаловать мой концептуальный пока что еще проект, находящийся на стадии а, разработки. Да, я уже над ним покорпел немножечко, да, я уже очень много для него сделал. Вот так он у нас выглядит на данный момент. Это, ребят, большая грабина, почти в 100 тонн весом, но еще, ребятки, не почти 100 тонн, но до этого ему осталось совсем а, немножечко. Это, ребят, а универсальное средство, кото на котором я планирую перемещаться а, в космос и просто-напросто перемещаться и исследовать нашу с вами замечательную планету, на которой мы находимся. Коротко, ребятки, о его характеристиках. Очень много у него движков, по-моему, 8 батарей стоит у него средних. Естественно, все это у нас под управлением одного пилота будет выполняться, да, то есть садимся в кабиночку, запускаем наши все системки, вот таким вот образом. Сейчас они у нас в режиме онлайн, и... И, пожалуйста, можно уже пилотировать этим самым а, огромным а, аппаратом в полную меру. сейчас просто-напросто продемонстрирую его небольшие возможности. Немножечко мы с вами пролетим и посмотрим, как же у нас пока что он ведет себя. Очень много, ребятки, атмосферных движков здесь стоит. С этой стороны у нас боковых только 6. А С другой стороны также у нас боковых 6. Как вы видите, симметрично да, находятся они. А сверху у нас таких же, ребятки, тоже 6. Это вперед. И назад у нас тоже, друзья, есть также 6 двигателей. 24 только маленьких двигателей у него, не говоря уже о больших. То есть, жрет эта махина очень много энергии. Зайдя, ребятки, под его низ, мы видим, что здесь раз большой атмосферник стоит, два... Три и четыре атмосферника у нас здесь точно есть. Но это не все. Еще есть пятый атмосферник, который у нас сзади, да, стоит. Секундочку, да. Кто не знал, это его, его перед, да, вот здесь вот с пулеметами а, все как положено. И вот это вот, ребятки, его задняя часть, где у нас находится еще один большой атмосферник, для того, чтобы мы могли просто-напросто бодренько а, перемещаться. А, но также, ребятки, он универсален тем, что я его еще снабдил двигателями водородными, да. Он у нас оснащен большим баком, давайте посмотрим, где у нас находится. Вот, ребятки, если кто шарит в инженерах, то уже, наверное, успели догадаться. А если кто не шарит, вот, ребятки, сейчас я смотрю на большой водородный бак, который в себе хранит огромное количество водорода. Ну, естественно, планируется через большой контейнер брать с собой офигенное количество еще и льда для того, чтобы можно было долго существовать в путешествиях своих. Вот так вот, ребят, у нас выполнен на такой вот, на таком вот, ребятки, способе сохранения энергии у нас пока что и реализован данный агрегат. Здесь у нас, собственно говоря, его мозги, здесь у нас антенка, здесь у нас компьютер, а здесь у нас, значит, стоят три гироскопа, на которых это все дело вертится, а, и все, да, в принципе. Еще и конечно же, хочу на него поставить какой-нибудь а, детектор руды, чтобы мы могли просто-напросто в полетах а, исследуя, исследовать какие-нибудь астероиды, подлетая близко к ним, а, увидеть, какие, например, ресурсы на них находятся. Да, ребятки, в общем-то, это челнок, который создан для исследования а, космоса. Конечно же, я его еще еще в космос ни разу не выпускал, и вряд ли мы сегодня, ребят, туда вылетим, потому что у меня еще не настроена система конвейеров, которая будет осуществлять загрузку, потому что, ребятки, загрузку этого монстра руками осуществлять точно неудобно. Я запарюсь таскать сюда в него а, лед. Как только, ребят, настрою автоматическую загрузочку, так только мы и сможем его пилотировать Естественно, это не финальная версия Нашего с вами э, Орла Естественно, я его буду дорабатывать Это просто, ребятки, первый концептуальный э, Вариант, как примерно Будет выглядеть наш межпланетный Первый э, кораблик на маленькой э, Сеточке. Для тех, кто захочет Его скачать и посмотреть, как детально Он выполнен. Ссылочку, конечно же На, на мастерскую на него Я напубликую Вам под этим самым э, видосиком Поэтому, ребятки, переходите вниз в описании, и вы найдете там ссылочку на его а, скачивание. То есть, любой желающий из вас может подписаться и воспользоваться этим парнем а, в полную силу. Ну что ж, давайте попробуем на нем сейчас полетаем. Да, а, про водородники я вам сказал, то есть, это универсальный вариант, который также может летать и на водородниках. Водородники я использую только лишь для того, чтобы можно было. Нам, э, вылетев из атмосферы нашей планеты, э, как-то, хоть как-то, да, передвигаться в космосе. Потому что все мы знаем, да, кто, конечно же, учил физику, что атмосферные движки в невесомости, точнее, в космосе, они не работают, да. Им нужно обязательно за что-то цепляться, а в невесомости цепляться не за что. И, соответственно, вот эти наши атмосферники, они в космосе вообще будут бесполезны, поэтому вход будут пускаться водородные движки. Атмосферники сделаны чисто для того, чтобы мы могли нормально... Э, Нормально взлететь просто-напросто Так, ну что ж, давайте попробуем его сейчас потестируем Да, а, я вам продемонстрирую, что все у нас работает Так, все системы работают нормально а, Давайте включим уже менюшечку и попытаемся запустить нашего а, парня Так, ну что ж, давайте от, отконнектимся Шасси у нас, смотрите, заперто Давайте сейчас постараемся это шасси открепить Так, уберем все лишнее, чтобы нас ничего не отвлекало а, Давайте, ребятки, тут очень интересно настроено у нас шасси Давайте его сейчас мы от, отцепим, да И посмотрим, как же у нас оно выглядит Так, ой, опять мы приконектились. Секундочку, ребят, нужно тут очень быстро реагировать Сейчас постараюсь я это а, сделать Запускаем движки атмосферники, включены так, и сейчас отпираем шасси. Так, все, от, от, от, отперли мы шасси, а, точнее открепили, и мы уже немножечко а, взлетели. Давайте я вам продемонстрирую со стороны, как же это все у нас а, выглядит. Да, ребятки, вот таким вот образом у нас а, смотрится наш с вами а, орел. Ну, орел это такое название, ребятки, которое мне первое в голову пришло, и он немножко внешним своим видом а, не совсем-таки походит на орла. Да, это, ребятки, скорее всего, временное его название. Если вдруг вы хотите назвать его как-то по-другому, то, пожалуйста, Ребятки, жду ваших комментариев да, По данным видосиком И возможно так, как вы его назовете Я его и буду увеличать а, В процессе. Так, ну что ж Как мы видим вперед-назад, у нас двигается наш парень Достаточно а, бодренько. Давайте взлетим Еще немножечко повыше. Да, движки делают свое а, дело. Здесь их достаточно На тягу именно вверх. Ну, 4 Движка в целом должны не меньше 150 тонн на себе тащить А на самом деле, ребят, я не знаю, сколько Здесь веса приходится на один большой двигатель Если кто-то, ребятки осведомлен, то пожалуйста и просветите меня в комментариях. Но я думаю, что точно до 150 тонн а, вот эти вот движки спокойно смогут а, поднять. Но это, ребят, без учета еще и водородных. Если мы подключим водородные движки на, на клавишу 3 все, ребятки, вот таким вот образом работают наши водородные движки. Если мы еще и подключаем их, а, то в атмосфере мы а, сможем поднять груза ну вообще прям офигенное количество то есть на нем мы можем таскать очень много груза, то есть мы на него можем навесить все, что угодно, но проблема будет в другом, в боковых перемещениях. Для боковых перемещений движков не так тут много, особенно водородных. Смотрите, ребят, отключаем сейчас мы, а, значит, атмосферную тягу, и у нас водородники заработали на полную мощность. А Водородники, они у нас тоже поднимают нас, но перемещаться уже с помощью них, вот, например, влево и вправо, мы можем а, с трудом, да. У нас всего лишь, ребятки, боковой один, смотрите, маленький, нас в одну сторону, Отправляет, и боковой другой Маленький, этого, ребят, очень недостаточно, но Это, ребят, сделано с расчетом на то, что в атмосфере Мы будем двигаться Благодаря невесомости Я думаю, мне этого будет достаточно что просто-напросто перемещаться, ладненько Переключаемся на атмосферники, потому что иначе Мы сейчас весь водород сождем, Отключаем, значит, мы водородники Да, вот таким вот образом, и просто на атмосферниках Атмосферники, напоминаю, у нас работают Чисто от а, энергии А энергии здесь, вот даже если мы сейчас Летим по максимуму а запас. У нас на самом деле, потому что у нас еще работают снизу два э, генератора, которые перегоняют у нас водород в энергию, у нас перегоняют это все дело. Так, ну что ж, а э, шасси можно, кстати, убрать, да, вот таким вот образом у нас убирается шасси, я про это вам забыл сказать. Вот таким вот образом у нас э, шасси просто-напросто уходит вот сюда вот под наше днище, и, как говорится, наш с вами э, орел становится более-менее... Маневренным, наверное, да, при этом. Так, ну что ж, давайте попробуем вылететь сейчас наружу. Я не знаю, получится у меня это или нет. А, потому что здесь у нас немножко не предусмотрен вылет наружу. Ну, как он не предусмотрен, он есть. Но для таких больших кораблей я еще пока его, ребятки, не использовал. Давайте попытаемся сейчас как-то мы а, вылететь. Так, подлетаем максимально близко к стеночке. И, конечно же, вверх. Я надеюсь, у нас все получится сейчас. Ну, вроде бы он проходит пока что. Давайте подлетим максимально близко. Вроде бы наш парень проходит... А, еще остается даже местечко, да, да, да, спереди, да, проходит у нас идеально он, как будто я прям для него и выкапывал это все дело. И все, ребятки, мы вылетаем наружу вот таким вот а, образом, наш орел взмывает в небо и летать мы можем в атмосфере достаточно а, бодренько. Так, ну что ж, давайте немножко пролетимся, посмотрим, что у нас все в порядке что все системы работают нормально. А, максимальная скорость здесь ограничена а, 100, по-моему, милями в секунду. Ой, милями в секунду или километр, или в час, или миль в секунду, я не знаю. Так, ну что ж, давайте попробуем из кабины. Вот таким вот образом, друзья, мы можем а, на нем летать. Достаточно быстро он набирает, я вам скажу. Очень неплохая у него динамика в этом плане. А, в первую очередь я его конструировал как просто-напросто исследовательское судно, на котором у нас будет много всяческих а, штуковин. Это что такое у нас тут зависло? Не пойму Это что за парашютик у нас тут в воздухе, ребятки Завис, секундочку, давайте попробуем Исследуем, немножко нас накренило А, это у нас Скорее всего спутник какой-то падает, да Скорее всего мы стали свидетелем падения Спутника, давайте сейчас посмотрим Нет, что-то у нас, ребятки, другое Упало, то, что я просто-напросто Не успел отконтролировать Давайте глянем, что это у нас такое Что же это у нас упало Такое, возможно, это какая-то диверсия Давайте подлетим поближе и, и глянем. Да, друзья, мы стали свидетелями а, какого-то странного события. Здесь к нам опустился какой-то странный объект. Ну да, это, ребятки, обычный спутник, в который мы можем, кстати говоря, сейчас пострелять. Давайте используем наше оружие и постреляем по а, нему, и вы убедитесь, что здесь, ребятки, есть, конечно же, боевые функции на нашем тоже корабле. Ну что ж, давайте попробуем его сейчас мы и Погнали, Вот таким вот образом у нас происходит уничтожение объектов. Два пулемета пока что у меня заряжено. Быстро очень мы его уничтожаем. Просто в хлам разваливаем. Так, так, так, секундочку. Крен очень сильный. Нельзя, ребятки, такое большое транспортное средство заваливать таким сильным креном, потому что для него это достаточно критично. Так, ну что ж, спутник мы расковыряли. Издалека, кстати, проще атаковать. Немножечко, да. Вот таким вот образом мы уничтожаем какие-то объекты. Да, ребят, здесь 6 пулеметов заряжены сейчас. На данный момент только всего лишь 2. В процессе, конечно же, буду тестировать его со всеми, э, со всеми, значит, шестью пулеметами. Но это, ребят, по большому счету, не боевой корабль, а, скорее всего, просто-напросто исследовательское э, судно. Да, он у нас сейчас просто-напросто, ребят, специально для тестов я вам демонстрирую его э, работу, как мы можем на нем э, перемещаться. Вот такая, ребят, грабина огромнейших размеров, ну, как по мне... Пока что это мой самый большой корабль, который я вообще производил в, в инженерах, да, то есть больше судна я лично не производил. Разработка чисто, ребят, моя, ниоткуда не слизанная, не скачанная. В основном используются все только самые стандартные игровые здесь блоки, то есть а здесь нет никаких модовых блоков, все на стандартных блоках я, я здесь построил, чтобы, как говорится, у большинства людей была возможность им а, воспользоваться. Так, надеюсь, я не врежу сейчас ни в какую скалу. Я надеюсь, что этого не произойдет. Да, достаточно маневренная штука, если мы влево-вправо даже летаем, то есть он очень хорошо себя а, проявляет. Никуда не заваливается, достаточно бодренько себя, себя он чувствует. Так, да-да-да. Там у нас сверху летают пираты С ними в контакт мы вступать, конечно же, не станем Просто-напросто я сейчас а, тестирую В общем, этот челнок, ребят, наверное, позволит нам в ближайшее время вылететь в космос Да, я надеюсь, и уже найти там какие-нибудь а, эксклюзивные а, ресурсы Так, давайте горизонтик от отредактируем Иначе наш с вами парень а, завалится а, на бок Так, ну что ж, давайте летим обратно на базу Первый, как говорится, а, первый, как говорится, полет мы на нем сделали и пришло время возвращаться на нашу а, базу а, «Рассвет». Ну что ж, вот такой вот, ребятки, у нас получился крендель. Так, где у, нас, а, где у нас посадочка? Секундочку. Тормози, тормози, тормози. С тормозами, кстати, у него немножко проблематично. Да, ну тоже, кстати, тормозит, он более-менее нормально. Я не представляю даже, что будет, когда мы по максимуму карго его заполним. Там, наверное, еще веса нам добавится около 30 тонн, скорее всего. Так, где у нас посадочная, как говорится, лунка? Давайте посмотрим, далеко ли у нас посадочное наше место. Так, убираем лишние всякие значки. Да, далековато, давайте переместимся уже к нему Вон там у нас, ребятки, это наша ямка посадочная Давайте сейчас к ней переместимся а Первый, как говорится, пробный а, заезд у нас на сегодня на нашем с вами челноке Над деревом пролетаю, лишь бы не зацепить Ну что ж, вот таким вот образом, а, вот таким вот образом, друзья Мы будем теперь патрулировать просторы а, нашей с вами а, планеты Так, заканчивается у нас уже водород, как я погляжу Давайте потихонечку спускаться Так, подлетаем к нашей вот этой вот большой дырочке да, у нас потому что здесь единственный заезд, залет ли как его можно назвать. Подлетаем к ней и начинаем потихонечку а, спускаться в нее. Главное, ребятки, попасть и ничего не повредить. Строил я этого парня около 7, наверное, часов реального времени. Да, очень долго он мне дается, да. Я понимаю, что э, моя инженерная мысль, она здесь немножко может быть кривовата, в чем-то проявляется, да. Потому что ни идеального ничего нет. Да, я его делал чисто на каких-то общих познаниях, то есть не на углубленных даже, по этой игрушечке. Так, давай мы немножко тебя сейчас накреним, как нам нужно, да. И будем уже спускаться. Спускаемся, спускаемся. Так, главное сейчас попасть в эту дырочку как следует. Давайте будем сверху смотреть на это все дело. Да, давайте его в вбок. Так, отлично. Вроде горизонт у нас сейчас норм. А, выставляем горизонт правильно и спускаемся, друзья. Главное, ничего не поцарапать. Ну, в принципе... Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Вот это я сейчас зацепился, конечно же, с задницей. Так, в другую сторону давай. Так. Все, горизонт выравниваем и спускаемся. В принципе, здесь у нас а, достаточно места для спуска таких больших шкуповин. Ну, как достаточно? Надо бы все равно расширить, потому что у нас, смотрите, он практически впритык сюда садится. Вообще прям впритык конкретный. Так, ну что ж, залетаем. Здесь уже можно из кабины. Да, у нас здесь ангар большой, просторный. Поэтому здесь можно уже а, из кабинки. Так, ну что ж, друзья, вот такой вот у нас проект под кодовым названием «Орел». Да-да-да, сейчас специально для вас демонстрирую его а, работу в целом. И в принципе так. Ну что ж, для посадки нам потребуется шасси. Выдвигаем на четверочку. Так, раз. Вот так вот они у нас выдвигаются, и все, можно уже осуществлять по осадочку. Так, все, присели уже, готово. Отличненько. Так, вот здесь вот, ребят на дисплеях можно отслеживать информацию. У нас осталось очень мало водорода, видите, голубеньким подсвечено. Также у нас запас энергии. Запас энергии, кстати, еще более-менее достаточно, там 80, по-моему, два. Но это все из-за того, что у меня постоянно работают в непрерывном режиме два генератора. Сейчас я вам продемонстрирую их. Так высокие же ты, зараза, получился такой Движки надо выключить, потому что от движков можно а, Покалечиться Так, выключаем, ребятки, мы атмосферники свои Отлично, и вот, ребят, сейчас я продемонстрирую работу а, Наших с вами генераторов Да, вот здесь вот у меня стоят два генератора Которые перегоняют нас водород а, В электричество, вот у нас раз стоит И вот у нас, ребятки, стоит второй а Я понимаю, что этого недостаточно, чтобы Восполнять потерянную энергию при полетах Но где-то, если мы вот так вот Присядем, значит, на а, Так сказать, дозаправочку, то наш с вами лед успеет перегнаться в нужное количество энергии. Ну и вот здесь, конечно же, находится наш большой бак, который мы будем заправлять льдом. Ну что ж, в принципе, я вам все рассказал Да, да, про текущее, как говорится, положение дел на нашем концептуальном проекте под названием Орел. Пишите свои комментарии, дорогие зрители, с удовольствием послушаю ваше мнение. Напоминаю, что ссылочка на его скачивание будет в описании под данным видосиком. Если вам проект понравился, то, пожалуйста, поставьте лайкосик. Не скупитесь на лайкосик. Мне ваша поддержка очень сильно сейчас а, нужна Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся До новых встреч